Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Дорогие друзья, сегодня у нас словосочетание в английском языке. Есть такое известное слово английское как to draw, буквально оно чаще всего переводится как рисовать или чертить. Может оно переводиться как глагол еще Тащить, тянуть, волочить To draw это тащить, или тянуть, или волочить Очень часто, если мы добавим окончание иа Drawer Это будет как чертежник Поскольку глагол чертить Если мы же добавим окончание инг в конце Ну, так же, например, как мы добавляем окончание инг глаголу to swim, плавать если мы добавим окончание ING, то будет SWIMMING, плавание. В данном случае, если мы добавляем окончание ING, глаголы TO draw будет drawing, буквально переводится оно на английский язык, как рисунок или чертеж. Итак, TO DROW, тащить, тянуть, волочить. Вы видите, как обезьянка тащит, тянет собаку. Как это будет звучать на английском? The monkey draws. Окончание as в конце. В настоящее время. Утверждение. To pull. Это тоже тянуть. The dog. The monkey draws. The dog. Обезьянка тащит собаку. Дорогие друзья, как сказать, невеста тащит жениха в загс. Или она его тянет в загс. Не имеет значения. Или. Болочит его в ЗАГС. Итак, по-английски это будет звучать следующим образом. The bride, невеста, дроуз, тянет, тащит. The groom, жениха, куда? To the register. To the register. Глагол, to draw, в английском, означе, в английском языке означает рисовать или чертить. В данном случае девочка рисует цветы кисточкой. Как же эта фраза будет звучать на английском? Время настоящее. The girl – девочка. Drowse – рисует. Flowers – цветы. Чем? By tussle, кисточкой. Продолжаем изучение словосочетания в английском языке глагола to draw мы уже говорили, что он означает буквально тянуть, тащить, волочить, рисовать, чертить вот э, штори. шторы это curtains или занавески это тоже curtains на английском не имеет значения, как вы скажете опустили, to draw значит, э, или задернули занавески это все как дроу переводится Итак, первое предложение. Они упустили шторы. Может вчера, может позавчера, может 10 минут назад. Это время прошедшее. В прошедшем времени глагол to draw звучит как drew. Итак, в прошедшем времени это предложение будет звучать следующим образом. Они упустили шторы. They drew the curtains. Они упустили шторы. Но если вы видите, что на ваших глазах Опустили шторы Или задернули занавеску Вот, и а, даже кашается Вот эта занавеска может быть То есть вы видели на ваших глазах Все, это уже не прошедшее время Это настоящее время Это перфект, это завершенное время Поэтому здесь всегда используется глагол To have Итак, они задернули занавеску Или шторы Будет звучать на английском следующим образом They have drawn этот глагол берется третья форма, поскольку он неправильный. «They have drawn the curtains». Они задернулись за навеску. Ну, буквально на ваших глазах вы это видели. Это только в этом случае применяете такую форму. Хотя это оно звучит как прошедшее время, но это настоящее. Это происходило все на ваших глазах. «They have drawn the curtains». Дорогие друзья, вы прекрасно знаете, мы еще раз будем повторять, чтобы все это запоминалось. Итак, тудроу – это тащить, волочить, тянуть. Вы знаете, что тудроу – это рисовать, чертить. В данном случае здесь, значит, to draw переводится как привлекать чего-либо внимание, привлекать чей-либо интерес, привлекать друзей. Привлекать животных и птиц. Это все ту дроу. Давайте разберем на конкретном примере. Леди Гага привлекает чего-либо внимание. Или кого-либо. Или чего-либо внимание. Итак, как будет звучать на английском? Леди Гага дрос привлекает somebody's. Кого-либо. Attention. Внимание. Attention это внимание. Или чье-либо внимание. Какое-либо внимание? Это будет something attention. Какое-либо внимание. А somebody это личности касается. Чье-либо внимание. Или привлекать интерес к чему-либо. Как это будет звучать на английском? Привлекать интерес к чему-либо. Ну также eh, draws eh, interesting to something Привлекать интерес к чему-либо. Дорогие друзья, э, еще одно слово сочетание в английском языке. Это tudro переводится как что-то подходит. Ну, например, подходит в данном случае день рождения. Подходит, например, такой сезон, как весна, зима, лето или осень. Подходит, например, такой праздник, как Новый год. Ну и так далее. Давайте скажем на английском языке. Мой день рождения близок. Или мой день рождения подходит. Как это будет звучать на английском? My birthday, мой день рождения, is, есть, yes, drawing, есть, yes, приходящий, near, близко. Или подходящий, близко. Ничего сложного, дорогие друзья, нет. Давайте еще раз напомним, какие словосочетания бывают со словом to draw, который буквально переводится как тащить, тянуть, волочить. To draw переводится как рисовать или чертить. Если будет to draw, a drawer, a drawer, это будет как чертежник. Если мы добавим глаголу to draw, окончание in будет чертеж или будет рисунок to draw переводится как привлекать чего-либо внимание, привлекать какой-нибудь интерес и еще одно одна такая вещь это вот подходить то есть подходит день рождения или подходит такой праздник как новый год или день независимости и так далее это все to draw, to draw. напомню еще раз что это глагол неправильный, имеет три формы to draw Рисовать, чертить, там тащить to drew. drew вернее, это прошедшее И Drown это третья форма глагола. Итак, дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи и успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, комментарии. Всего вам доброго, so long. Bye, пока!